И люди, как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный гриф. И Гамлет страдает и снова поет Лоэнгрин. Ах, этот вечер, лукавый маг, Одет и вечно в лиловый фраг. Погаснут свечи, уйдет Каравеллы привозит рабов и вино, тугавай, что дремлет на дне океана давно, И вновь слышен голос бессмертной гордой любви, Что тоже с планеты Еще не открытой людьми. В этом мире пройти, не оставив следа. Но вечер волшебник запомнит нас всех, навсегда. И новые люди в далекой неведомой гре Когда нас не будет, нас будут играть на земле.